петь мои замечательные песни, читать стихи. А если вы разучите песни и будете читать стихи вместе со мной, будет очень здорово.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 Собственно, книжка так и называется «Раз, два, три песенки». Раз, два, три песенки. Я пропою тебе. Раз, два, три песенки. Ты не споткнись, смотри. Раз, два, три лесенки. В небе взгляни скорее. Раз, два, три звездочки. Вот расцвели в саду. Раз, два, три Розочки, я улыбаюсь, мне раз-два-три весело. Дальше пойдем, раз-два-три, вместе мы. И как это замечательно, когда мама, папа, дочка, маленький братишка, наши друзья Мишутка и Енот всегда вместе. Вот ручеек бежит, раз-два-три, я что в нашей передаче есть некоторые правила либо задания или конкурсы на лучший рисунок или же вы рисуете героев песен или же вы мне расскажете какие вы знаете игры где требуется считалочка где требуется узнать кто первый кто ведущий кто будет прятаться а кто будет искать я знаю две игры казаки-разбойники или же прятки. Давайте так. В следующий раз вы напишите, какие игры знаете вы. И пришлете мне эти письма на мою электронную почту. Песенка-считалочка первая в этой книге. И все ее исполняют по-разному. Во-первых, я ее очень люблю и спела так, как мне хочется. Потом ее спели дети из Крыма. Такой замечательный коллектив «Веснушки». Давайте послушаем, как это у них получилось. Все вместе с енотом, мешуткой и песочным человечком. не смотри,